Если вы работаете в иллюстраторе, то часто можете слышать фразу «Требуется линкованность изображения». Всем привет, вы на канале UID и с вами я, Бакумин Кантон. Сегодня мы разберемся, что такое линкованность и как ее настроить. Итак, линкованностью изображения называют его связь в файле с оригиналом, находящимся на вашем компьютере где-либо. И Если оригинальное изображение было перемещено, удалено или изменено, то связь в иллюстраторе нарушается. Давайте разберемся, где посмотреть линк изображения в программе Иллюстратор. Для этого, для начала, давайте откроем Иллюстратор и подгрузим сюда изображение. Итак, у этой картинки нам надо с вами посмотреть линк. Для этого мы идем в окно, дальше ищем связи, нажимаем и справа у вас появляется значок связи. Здесь находится ваше изображение. Нижнего окошка у вас может и не быть. Для этого либо два раза нажмите на изображение, оно у вас откроется, либо на стрелочку внизу. Какую информацию мы здесь можем с вами получить? Первое это конечно имя файла. Далее его формат, так как изображение может быть и в PNG, и в JPEG, и в PDF, и в чем угодно. Далее цветовое пространство. Тоже достаточно важный пункт, так как если вы печатаете эту картинку, то лучше всего, чтобы она была в CMYCAM. Ниже место расположения, то есть там, где этот файлик лежит. Далее PPI, то есть пикселей на дюйм. Чем больше пикселей на дюйм, тем качественнее изображение. Ниже размеры самой картинки. Далее масштаб, то есть сейчас она 100 к 100. Если я изменю ее, то изменится и масштаб от 100% изображения. Далее идет размер файла в байтах и дата создания и изменения файла. Итак, давайте посмотрим, как можно отредактировать встроенный файл. Допустим, мы хотим поменять цветовую модель на CMYK. Что нам для этого нужно? Мы открываем программу Photoshop, открываем наше изображение, заходим в контекстное меню в изображение, режим и меняем на CMYK. Соглашаемся на цветовой профиль и нажимаем файл «Сохранить». Теперь мы можем закрыть здесь этот файл, открыть снова иллюстратор. И он предлагает нам обновить связи. Давайте сейчас пока что откажемся. Итак, что мы видим? Справа от изображения в связях появился восклицательный знак желтый. Это значит, что картинка, точнее, программа поняла, что какая-то из характеристик у изображения была изменена. И программа нам предложила обновить связь, чтобы из, обновить изображение. Как же обновить связь, если вы случайно нажали «Нет». Для этого мы нажимаем на значок «Связать заново» это цепочка. И снова выбираем наше изображение. Нажимаем «Поместить». И соглашаемся на цветовую модель. Как видите, восклицательный знак пропал. А в цветовом пространстве теперь у нас написан «CMVK». Теперь Давайте попробуем переименовать файл. И опять же иллюстратор предлагает нам обновить связи. Давайте снова откажем ему в этом. Как видите, справа от изображения появился восклицательный знак серый. Теперь давайте сохраним наш иллюстраторовский файл. Нажимаем сохранить как и пишем ему наименование, например, 2.1. Нажимаем ОК и закрываем. Снова открываем, нажимаем пропустить. Как видите, изображение пропало, так как программа Иллюстратор не смогла найти путь к нашему файлу. Она простроила, прошла по всем папкам, но исходный файл под названием anypix.ru и цифры она не смогла найти. Поэтому нам снова нужно обновить связи. Нажимаем на связать заново, заходим в папочку и нажимаем на наш файлик. Нажимаем «Поместить» и соглашаемся. Файлик снова встроен. Итак, что же делать, чтобы картинка не пропадала из файла, когда вы будете отправлять? Например, исходный файл на печать. Первый вариант — это отправлять всю папку с изображениями, то есть положить в папку исходный файл формата иллюстратора и положить все картинки. Тогда ничего не пропадет. Или же второй выход — мы можем встроить изображение. Что для этого требуется? Мы нажимаем на картинку и сверху нажимаем клавишу «Встроить». Тем самым картинка становится сама по себе от оригинала. То есть связь с оригиналом а разрывается. Картинка теперь находится внутри документа. И даже если мы сейчас удалим из папки изображение, в документе связь не нарушится. Так как справа появился значок геометрических фигур, что говорит нам о том, что сама картинка находится в документе. Давайте посмотрим, в чем разница между э, линкованно встроенным изображением и просто линкованным изображением. Для этого давайте переместим сюда еще одну картинку. И посмотрим их связи. То есть, если мы посмотрим связи просто линкованной картинки, тут есть имя, формат, цветовое пространство, месторасположение, PPI и прочее. Если же мы посмотрим картинку, которую мы встроили, здесь есть имя, формат. Цветового пространства теперь здесь нет, так как картинка взяла цветовое пространство нашего документа CMYK, поэтому здесь оно не отображается. Месторасположение тоже теперь пропало из-за того, что у встроенной картинки месторасположение документа АИ. Количество PPI осталось, размеры остались, но по размеру документа у нас нет данных, так как у картинки теперь размер нашего документа. И созданное изменена тоже исчезло, так как оно принимает их от нашего документа иллюстратора. Итак, спасибо за внимание. Надеюсь, данное видео было вам полезным. Ставьте лайки. Пишите свои вопросы в комментариях, если что-то непонятно. Всем пока и до новых встреч.